Презентация инвестиционной программы от агентства недвижимости. Агентство недвижимости группа компаний связи находится в городе Кирове. Миссия агентства не только коммерческая, но и социальная. Специалисты агентства помогают клиентам реализовать потребности в жилье, при этом каждый клиент получает компетентную помощь и поддержку в юридических вопросах, что гарантирует безопасность сделки. Объекты недвижимости, с которыми работают Агентство недвижимости, это квартиры, как новостройки, так и вторичное жилье, комнаты, земля, дома, гаражи и коммерческие помещения. Агентство недвижимости осуществляет полный спектр риэлторских услуг. Это подбор, то есть поиск из огромного выбора квартир, что помогает не прогадать по цене и учесть возможные подводные камни. Продажа и обмен это реализация объектов по выгодной цене в кратчайшие сроки. Это срочный выкуп недвижимости, это выкуп объектов в любом состоянии с обременениями, опекой, долгами ЖКХ. Оплата производится до 90% от рыночной стоимости квартир. Предоставляются услуги по оформлению ипотеки в любом банке и поставкам ниже, чем в банке. Также полное юридическое сопровождение на всех этапах сделок с соблюдением всех норм закона. Данной услугой можно воспользоваться отдельно. Агентство недвижимости проводит сделки любой сложности, в том числе с материнским капиталом и опекой. За 2021 год агентством было проведено более 120 сделок по купле-продаже, 20 квартир обменяли и 53 семьи взяли ипотеку для, получения, для покупки квартиры своей мечты. На базе агентства недвижимости связи есть еще одно направление, это инвестирование. Инвестирование в надежный консервативный инструмент недвижимость. Предлагаем два варианта инвест-проекта, это старт и профи. Инвестиционная программа Старт дает возможность получать прибыли 40%. Условия входа это от 300 до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Минимальный срок вклада от 6 месяцев. Инвестиционная программа Профи. Получение прибыли 50%. Условия входа от 1 миллиона 510 тысяч рублей и сроком от 6 месяцев. Как происходит процесс инвестирования? Выкупаем ликвидный объект недвижимости по цене на 10-25% ниже рынка. Далее выполняем, если требуется, home station, то есть придаем привлекательности декорам, мебелью или небольшим ремонтам, либо проводим капитальный ремонт, то есть придаем объекту продажный вид и выставляем объект на продажу. На 2-3% ниже рынка, после чего происходит сама продажа. На весь процесс реализации объекта закладывается до 3 месяцев. Практика же показывает, что обычно укладываемся до 2 месяцев. Объект продали, получаем прибыль. Математика счета прибыли очень проста. Из цены продажи вычитаем стоимость первоначальных затрат. Это цена покупки и ремонта. Получаем выручку от продажи. Из нее вычитаем следующие затраты – услуги агентства недвижимости и налоги. И от полученной прибыли вы получаете свой доход в зависимости от выбранной вами программы – это старт или профиль, то есть 40 или 50%. процентов. Ваше преимущество от участия в инвестиционных проектах. Во-первых, средства находятся в консервативном инструменте – это недвижимость. Во-вторых, инвестирование происходит в кировскую недвижимость, где недорогой рынок относительно от других городов. В-третьих, в городе развитый спрос на покупку и продажу, так как ввод в эксплуатацию нового жилья значительно ниже, чем в прошлые годы. Четвертое. Весь процесс находится под управлением профессиональной и успешной команды. В-пятых. Происходит сотрудничество, если это необходимо, с застройщиками, строителями и дизайнерами. А это профессионалы высокого уровня, которые своими решениями заставляют с первого взгляда влюбиться в квартиру. Шестое преимущество. И главное преимущество, что можно начать с небольшого старта, для того, чтобы пассивно зарабатывать от 30% годовых. Седьмое преимущество – это возможность выхода из инвестпроекта ранее, через 6 месяцев, а, например, не за год или более длительный срок, как это может быть, если вы купите квартиру на этапе котлована. Специалисты агентства – это целая команда, которая задействована на всех этапах и работает как одно целое. Это на первый взгляд кажется, что один агент купил, он же реализовал объект. И тут возникает вопрос, почему нужно платить за услуги агентству. В процессе задействовано несколько профессионалов. Это агент, который... Организовывает поиск, показы, занимается рекламой объекта, принимает звонки, проводит переговоры по согласованию цены. Это юрист, который проводит анализ конкретного объекта, чтобы провести максимально выгодную и чистую сделку, готовит договора и сопровождает во всех юридических вопросах. Если объект приобретается в ипотеку, то еще подключаются такие специалисты, как ипотечный брокер, который заводит документы на ипотеку и непосредственно ведет переговоры с банком, также подключается страховой агент, оценщик. Каждый специалист несет ответственность за свою работу, что обеспечивает безопасность и своевременность сделки. Специалисты агентства регулярно проходят обучение и тренинги, используют в своей работе только современные методы продажи квартир, следят за всеми налоговыми и законодательными изменениями. Все специалисты открыты к общению, ведут активно свои страницы в соцсетях и готовы к сотрудничеству. Рассмотрим пример проекта «Старт». Была куплена однокомнатная квартира 33 квадратных метра на седьмом этаже 17-этажного панельного дома по адресу переулок Луговой-1. Купили 15 января, продали 14 февраля. Был сделан, значит, купили за 2 миллиона, добавили хоум-стейшинга на 100 тысяч рублей, общие первоначальные затраты составили 2 миллиона 100 тысяч рублей. Продажа за 2 миллиона 500. 000. Затраты, которые понесли, дополнительные затраты, это услуги агентства 70 тысяч и налоги 65 тысяч. Итого общие затраты 135 тысяч рублей. Прибыль 265 тысяч рублей, это 12,6% за 30 дней объекта. Предположим, у вас была вложена сумма 500 тысяч рублей, это 23 тысячи и процентов от основной суммы вложения. Доход с вашего вклада составляет 63 семьдесят рублей. Прибыль, которую вы получаете по данному проекту 25 228 рублей. Пример проекта «Профи». Была куплена 13 января евро трехкомнатная, черновая, 60 квадратных метров в кирпичном доме на четвертом этаже по адресу улица Широтная 1. Купили ее за 3 миллиона 564 тысячи. Ремонт вышел на 600 тысяч. Общие первоначальные затраты 4 миллиона 164 тысячи рублей. Продажа. Сумма продажи 4 миллиона 950 тысяч рублей. Квартира была продана еще на этапе э, ремонта, то есть первоначально задаток внесен после двух недель с момента начала ремонта. Продали квартиру э, и вычитаем дополнительные затраты. Услуги агентства – 70 тысяч, налоги – 180 тысяч, премия агенту с другой стороны, со стороны покупателя составила 200, 30 тысяч рублей, и того дополнительные затраты – 280 тысяч. Прибыль получилась 506 тысяч, ваша прибыль по данному проекту 203 тысячи. Значит, как же происходит процесс управления рисками? Во-первых, деньги инвестируются в недвижимость, в недвижимость, которая растет. Во-вторых, сотрудничество начинается с заключения договора займа, где обговариваем все условия работы. В-третьих. Есть возможность выйти из проекта в любой момент, то есть ранее 6 месяцев, но при этом процент не сохраняется и денежные средства вам возвращаются в течение 14 рабочих дней в полном объеме. Как с нами можно связаться? Во-первых, через того человека, кто вам дал ссылку на данную презентацию. Во-вторых, можно напрямую позвонить руководителю агентства Алексею Андреевичу по номеру, который указан. Ну и в-третьих, найти в контакте группу агентства, подписаться и там задать свой вопрос. Мы открыты к сотрудничеству и рады видеть вас в рядах инвесторов недвижимости.